Всем привет, с вами снова Дрот Сизи и сегодня будем рассматривать Метавселенную, так сказать, то есть компания M-Plaza. M-Plaza это виртуальное место для игр и проведения мероприятий и различных. Как можно заработать деньги с M-Plaza по словам самой компании? Популярное игровое место в Метавселенной айс Покера недавно сообщила о ошеломляющем доходе в размере семь с половиной миллионов долларов за последние три месяца при этом более 5000 пользователей ежедневно участвуют в играх в стиле виртуальных развлекательных игр азартных игр, таких как покер и многие другие. В во время как игры в стиле дают шанс выиграть по-крупному. Большинство из них не понимает, что они могут даже получить огромный пассивный доход, не играя. м строит такое игровое место в качестве своей первой игры NFT и освобождает 30 квадратных блоков земли. 20 из них будут выставлены на продажу. м продает эти виртуальные участки земли как NFT. Эти NFT будут доступны на торговых площадках OpenSea и Amplass. Тот, кто держит этот токен NFT в криптовалюте, становится владельцем этого участка земли в игре. Каждый месяц владелец получает 30% доходов от игр. Будь то в бледжете, без разницы короче, какие игры, или даже игровой автомат, деньги поступают прямо в ваш криптокошелек, где бы ни хранились ваши токены NFT. Emplaza ⁇ это уникальное всеобъемляющее виртуальное коммерческое пространство для обеспечения пользователей Web2 и Web3, где они могут взаимодействовать, монетизировать свои творения и знакомиться с метавселенной. Компания создает идеальное виртуальное пространство для тусовок, для бизнеса, культуры, покупок, мероприятий и общений. Дайте волю своему воображению на M+. В этом пространстве у вас есть возможность разработать интерактивную игру NFT или виртуальное пространство, о котором вы всегда мечтали. Впервые на Binance Smart Chain вы можете установить правила и построить игру NPT так, как вы хотите, используя готовые ресурсы. Независимо от того, ищете ли вы место для обмена с сногсшибательным контентом, создание сплоченного сообщества или увеличение продаж ваших творений. Эмплаза ⁇ это место, где вы можете воплотить свои идеи в реальность. Команда Эмплаза хотела преобразовать метавселенную и работать над децентрализацией социальных сетей и онлайн-торговли. Платформа представляет собой виртуальное пространство, где пользователи могут создавать свои собственные NFT и игры, магазины, галереи и комнаты для тусовок. Сетевое взаимодействие и совместное использование контента в сфере Амплаза будут легкими с помощью настраиваемых аватаров NFT. персонализованных пространств и создаваемой галереи NFT пользователи смогут максимально эффективно использовать свои цифровые активы. Основные функции данной компании это магазины, залы для мероприятия, создание собственной игры NFT, аватары, NFT галерея, сеть и совместимая платформа. Приходите на сайт, читайте, ознакомляйтесь. А сейчас немного о самом токене Amplaza. Основным токеном для этого проекта является Amplaza. Первоначально Amplaza будет развернута в сети Binance Smart Chain. В течение нескольких недель после запуска Amplaza BIP20 компания также развернет платчейны эфириума и Solana. Они планируют в конечном итоге развернуть его на всех других плаченах, таких как AVAX, KRONOS, MATIC и многие другие. Токены с plaza будет иметь и налог на покупку продажу в размере 8%, 5% на разработку и 3% на ликвидность. Панель управления стейкинга будет доступна как только Плаза выйдет в свет. Первоначальным инвесторам будет предоставлено до 800% годовых. API будет изменен через 3 недели, поэтому люди, которые делают ставки в течение первых трех недель, могут получить до 800%. Amplaza будет токеном с несколькими кроссчейнами, зарегистрированными на всех ведущих секс. Все контракты будут работать параллельно, цена будет придерживаться через мост. Объемы всей сети будут учитываться при расчете объема М-Плаза. Немного токеномики, а не, не немного, а есть диаграмма, как выглядит токеномика, что на что влияет, сколько процентов вы... И дорожная карта. Переходите на сайт, ознакомьтесь и только после этого делайте свои финансовые рекомендации. На этом мой обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.